Всем привет, ребята. Давно видео не снимал. все некуда было. Сейчас идем на дом. Там будем сегодня собирать люстру. Покажу вам, как получится. Сам буду первый собирать люстру. Вот сейчас прохожу мимо водоема, хочу показать вам. Вот уже начинает замерзать у нас водоем Московской области. Ну, вот небольшой прудик. Так что скоро, ребят, у нас зимняя рыбалка ловлена жалится. Вот. Так, ну чё, идем дальше. Вот, ребят, подошли к дому. Сейчас будем собирать люстру. Кстати, вот наши деревья, которые мы сажали, прижились все-таки. Вот. вот, ребята, как мы уже начали маячить стены напротив металлические. Кстати, самое интересное решение кому интересно могу потом показать как его монтировать вообще все легко элементарно коробочки уже поставили вот будем тут люстру делать в этом месте Сейчас посмотрим так ну вот ребята начинаем собирать люстру, вот такая вот люстра, вот видно картинка ты где мы люстру купили? для ламера ленту и люстру. сейчас посмотрим, что тут есть подожди пока все это открывай почему? потом запутаем. ну давай все открывай мне диван положи так вот такие штучки покажи штучки все это это у нас эти, как они называются короче, для лампочек плафон держать Давай, ну, отключим, давай. Откроющим, Открывай. Пойдем, Первый раз, не судите строго, дум про воду. Финальный центральный, да, да, основной, на которую будешь крутить. Вот это вот сверху. Такая штучка, ребят. Оп. Сверху, наверное, какая-то серебрячка. А вот цепочка? Нет, это наверное вот этот низ. О, вверх вот так. Вот так она как Да, что вот они. На картинку, глянь. Так. Ну, вот это вверху вот она. Там правильно. Там еще цепочка какая-то была. Цепочка есть. Ну, Ребятки, какая цепочка. Ну, где тут где вердиниз? И три болтика. Воду? Подожди, а где тут провода-то? Вот uh -huh. их. Понимаешь, как провод еще. А, спасовывать надо надо. Uh -huh. Так, три болтики. сейчас просто пригрузим. Посмотрим, как она примерно... А вот они бобчики, куда идут. Видишь, бокчек. На тебе болтик, на да, вас вот болтик. Вот. Зачем пока? Сейчас просто соберем. А потом потеряем болтики, да? Болтики потом найдем. Найдем. Все, все время теряем. время теряем. Так, ну еще собрали эту штуку. Слишком длинный эту длинную, надо будет наверное, уменьшать. Меньше головой не будем. Ну посмотрим. Кладем и дерну. Так. Значит, что плафончики. у нас? Платончики. Красивые платончики. Ну, Тоже они все. Это все платончики. А это гирлянда. Гирлянду, что новогодняя елку надешь. Да, гирлянда. Не гирлянды. Походу все это. Хрусталь. Да. да. Который будешь мучиться его ставить. Смотри, лампочку дали. У -у -у. Тут, -то. Тут тоже такой. Да, У нас на будешь. Самая высшая. Вот, кстати, ребят, тоже вот лемники есть. И провод. Смотри. Евросвет называется. Люстра. Провод это я все подсоединил, покажу. Что у, у нас? Все, все, эти. все эти штучки. Угу. А здесь ты прицепляешь вот с этой стороны. Вешать. Можешь вешать. вообще? Вот она. Есть. Сейчас почитаем Вот она Давай. Собираю в перчаточку, <свят> А почему раз? одну дали? А где еще? Где? С одной рукой достаточно. Так, И что тут инструкция? Капецки, копитки, копитки, копитки. На рисунок смотри. Будет более понятное. Соберите светильник. Пользуйтесь приворотной схемой. Где эта схема? Он у тебя в руках. Короче, наче не нужна. Какая схема? Видно вот там. Ой, какая красота! Ничего страшного, один раз помучаешься. При сборке и светильника пользуйтесь перчатками. А? Ну, пользуйся. Ты будешь. Почему только одна? Может, там вторая есть? Второй кто-то уже угнал. Осторожно извлекайте светильник из упаковки. Осторожно, написано. Сейчас это вот тело. Вот осторожность. Стала мама. Давай убедать. Ты выложи все. Давай, выкладывай все, что осталось. Штучки. на эти. Знаешь, как красиво. На год украшать ее. Вроде все. Вот вал, когда закончится Так. Осторожно извлекайте светильники из паковки из ящика. Установите в центральную чашку рожки, рожки светильника, соответственно с предоставленным чертежом. вон рожки? Так. Вот рожки. Ну, да, давай ну, вот Да, на то мне кажется, уменьшать Ну и Что делаем, по сляпочки, по сайтам? да, сляпочки. чтобы сияло Да. Ну и ну. Да. А смотри, какая главная штучка есть. А это когда дискотека. Вам, вам, да, вам только эти штучки нужно похоже. Бабы. Так попробуй вырезать. Вумбе. Угу. А вы женщины. Так что не пилить куда-то. Ничего ты не поймешь. Вот Откручиваться должна. Что пойдем?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 ну все, вставляем вот эти штучки как и, да? Вот, гаечки посмотрите, есть там или нет. Сейчас. Ну, вот, ребят, собрали люстру. Ну, тут ничего сложного, ну, просто время не долго вставляете и гаечки затягиваете. Вот какая люстра будет. Сейчас чуть по как что дальше будем делать не, не стал снимать все как каждую эту штучку предела потому что это время теряется ну тут ничего сложного просто на один болт она крепится гаечка и болточка. так пойдем дальше что у нас там дальше по инструкции дальше у нас что Проденьте в центральную чашку контактные провода от Рожков светильника и соедините при помощи соединительной колодки. Все синие провода с одним из проводов центральных проводов, А все коричневые провода со вторым проводом. Ну вот, ребята, засовываем провод в центральную, как по инструкции. Прежде чем засовывать, надо вот этот молчу выпустить. Вот он сюда был включен. Вот засовываем чтобы вот он вышел, мы будем подключать. Вытягиваем его до самого конца, как говорится. Ребят, продели в центральную провод, у нас тут 4 провода. По инструкции типа пишут, что надо подсоединить всего коричневый и синий. Ну вот к этим всем проводам коричневый, коричневый, синий, синий. Тогда будет у вас гореть постоянно все лампочки. А я хочу сделать так, чтобы ну, горело 4, включаешь. Ну, если там не надо много света, 4 включаешь. Если надо еще побольше света, еще 4. Как это сделать? Ну вот берете клеймер. Вот он в комплекте шел. Клемник, то есть. Клеймер это уже на вагонку. И вот соединяем, например, вот коричневый, да? С коричневым. Ну, пускай будет даже... Проводов очень много. Главное не запутайтесь. Соединяем попарно короче. Коричневый с коричневым Выключи пока снимаю говори ну вот ребята вот мы соединили попарно вот этот подсоединили этот, этот, этот. Ну, вот этот через одну короче у нас 8 штук 4 на 4 будет соединили получается вот эту люстру вот эту вот это вот это ну вот 4 у вас должно быть на выходе 5 проводов ну, если вы, как у меня собираетесь вот. 4 берем люстры одного и подсоединяем коричневый также синий к этому и 4 тлюстры дальше следующие, вот эти два провода у вас остались то же самое подключайте остальные люстры вот желтый например будет с коричневым а черный будет с синим остальными сейчас я вам все сделаю покажу как ну вот ребят что у нас получилось. У вас должно быть получиться 4 клемника. В каждом клемнике по 4, например, синих на 1 черный. Ну и там черный, желтый, без разницы. Какой? Вот, каждую люсту у вас Ну, я вот, например, хотел 4 на 4 ну, подключение, чтобы у меня 4 горело, а потом еще 4. Ну, двойной выключатель будет. Один включаешь, 4 загорается, второй включаешь еще 4. Все 8 получается. И вот я сделал через одну. Вы можете сделать через три. Ну как сделать там через три, например, раз, два, три. Вот так вот у вас будут загораться. Вы вот подключаете, то есть, соответственно, только три. Вот. Не знаю, как вам объяснить еще. Ну, тут все элементарно, в принципе, что. Я не электрики, то вот разобрался. Так, ну, сейчас все это закрываем. Прячем аккуратненько вот эти провода, закрываем крышечкой. И все. Будем дальше собирать. Ну, все, ребята, закрыли крышечкой. Вот так вот у нас получается. Вот у нас на выходе получается 4, 4 провода. 2 на 2. Ну, 2 на 4 и еще 2 на 4 ну, вот. Это на одну группу Это на вторую группу Все, собираем дальше Так, мы собрали Дальше, что у нас Дальше, дальше пятый пункт Повесьте в соответствии со схемой сборки Декоративные хрусталики Сейчас самое интересное начнется, ребят Жена все отобрала Так, сейчас будем вешать эти хрусталики Пригласим нашу жену. Она тут с этими хрусталиками Мне они вообще не нужны Давай ставь хрусталики. Так, ну что? Устанавливаешь плафон. она все поставит. Так, слушай, там, наверное, ну, Тут полно. еще, вот видите, эти штучки всякие есть. Да, здесь по одной. Вот они. К ним, вот. наверное, прик надо прикреплять. Вот они, одиночки. Ну, давай, мучайся, я теперь не знаю, как поделюсь. Вот у нас схема, ребят. Сейчас жена вешает вот эти штучки. Где они там? Кропотливая работа ну, красота требует жертвы да? <связывая> так ну в итоге мы короче, покажем как то будет сейчас она вот этих повесить потом покажу и что муж получается. поможет да я помогу ей сейчас <связывая> <связывая> вот уже вот эти она повесила все Раз что вешаешь? Не вот. Не. А, вот эти двойные, которые сейчас вот такие штучки, короче, вешат. Не знаю. Ростали, ваза. Такая ваза будет. Ваз... Ваза. Ваза. Люстра. Богемское стекло, да? Мадын Китай, наверное. Ребята, что получается? Сначала вот эти вешали, потом вот эти три. Я бы наверное, не повесил, долго думал. Вот такие руки. Ну, да. Тем более там еще надо попадать, вот в эти. Вот смотрите, маленькие штучки, вот эти как-то надо разъединять. Я не знаю, даже с ума Это пускай лучше собирает жены. Основную техническую часть я собрал. Декор пускай собирают женщины. Вот эту штуку поставили. Да, теперь нам... Так, ладно. Большой. Что там нам надо? А вот эту штуку вешать сюда. Начало надо вот, вот, эти вот эти вот повесить. Вот эти вот вешаем для начала. Короче, по кругу она все устанавливает, вот эти штучки, потом по ходу будем скреплять. По вот, что у нас получается, ребят вот она крепится к этому Сюда крепится как-то Вот так, ну, короче Сейчас подключим, посмотрим, как горит ну, Вот, ребят, лампочка у нас горит Смотрите, как подключаете ну, Вот у нас 4 провода, все Сейчас под напряжение, ну просто так накинул пока, чтобы вам показать Три должна приходить По этой В люстру, а четыре отсюда выходить Один Запитывайте Так Вот синий у меня питание На него два кидаете, это коричневый И синий, а эти Тоже кидайте По одному, ну вот смотрите вот, Включай же, него, включай Свет, один выключи Вот видите, горит один, Одна лобочка, второй включай вот, Ну, такая схема подключения в принципе. Не знаю, я не электрик, я не могу так объяснить, как вообще. Посмотрел, раз так и делаю. Так, ну все, дальше продолжим, сейчас соберусь и покажу. Вот такая, ребят, люстра у нас получилась. Ничего. Ой, господи. Стремянка тут мешает, стоит вот два режима Первый режим включаешь Вообще выключаешь Вот раз, два Что запись такая плохая стала На камере